Наливай! Номер называй! Наливай, я же тебе сказал. Опять кто? Он опять 600, номер называй, ну, я тебе сказал. Я тебе сказал! Давай, два, два! два, второй, второй. Второй. два. <свят> опять <свят> А ты а не не никому! <свят> Заниматься. А я, слышал, зачем рассказывать, да, а? А мне же рассказывал. Стишок. <связываем> ну, так стишок рассказать или купить. Не... Давай бумагу. Всем наливай по чуть-чуть. Не надо, не надо, допила. Здорово, Младше. О, еще а, по не разограл. Леша, номер семь, поцеловать сидящего слева. хочу, Тебя Надя! Нас Ну брат живет! Мы, ясно. Тут тут тут мы Да, да, Давай, А там что? О, она вернула. Давай! Ой! Это хорошая, забираем! А, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, я не по мне. Это Юра, сейчас мы с тобой за угол пойдем нам пригодится в Не Я тяну, но надо будет исполнять. Попытивай вам на меня. Так, оба напрятал. Полный Давай в конфет. У кого Марин, давай номер. Не первый. Пробежать, по снегу, по севому. Это такие концепции. Нет. Номер первый, Ленка. Произвестный тост. Произвестный тост. Произвестный тост. Да я первый раз уже два раза говорил. И мать первый раз говорила. Еще раз поздравить здесь. У тебя там что-то одинаковый номеров. Нет, не не сочиняй давай. Последний. Валить всем гостям из твоего А потом, потом, потом,